Так, всем доброе утро. Всех покормила, товарищи. Вот таких. И все ждут видео. Так как ответа я не получила. Нет, вернее, я отвела. Ответ я, вернее, получила от смехушки. кошки. Это не я, это не так иди отсюда, а? Иди. иди к хорошему. Что это не я, это Роза, это Молчанова, это Казачка. В общем, начнем с чего есть. Да уйдешь ты отсюда или нет? Так как я все-таки собирала информацию, и мне на это нужно было время, сейчас ко мне приходят комментарии, будет ли это видео. Да, немножко задержалась, немножко... Блин, засрался, не дадут рассказать. Немножко задержалась, потому что я, как бы то в одном месте приходится искать, то в другом месте приходится искать. Но дело в том, что я проверяю всю информацию, которую я даю. У меня нет непроверенной информации. Итак, начнем с того, что разобралась. Иди-то отсюда. Разоблачителя в природе не существует. И все эти дифирамбы, кто поет разоблачители, думаешь, сейчас будут очень разочарованы. Опять же, вернемся к старому. Все начиналось, началось все с Булат, потом перешло на остальных, пока не добрались до Светланы без обмана. Светлана, да, написала заявление в прокуратуру, но дело в том, что ей пришел ответ, что состава преступления, в данных Мороз нет. Но так как каналы... возглашенных розы шпатель смеха крэзи и разоблачителя пошли в гуру то естественно такую информацию никто народу даже не собирался если вы сейчас хотите сказать что я состояла в этой группе и все знала поверьте я не знала у меня есть это реальное доказательство об этом не знали ни Жмакова ни Жа. Узнали не в этом году, только 8 марта. Буквально. Вот. Ну, в общем, каналы пошли в гору. Нашли, начались великие разоблачения. Но если мы вспомним недавний ролик розы о глоксиньях, и Наташа, то все встает на свои места. Наташа сидела в группе казачки. И то, что мне прислали вчера, то, что мне прислали вчера, то Наташа каждый шаг, каждое сообщение скринит, скринит и хранит. Зачем она это делает? Я не знаю. Но, видимо, это такой человек. Поэтому Наташа, все, кто был в группе, она хранит скрины всех, кто есть. Естественно, что под раздачу пошла бы маговая, Но немножечко они там ошиблись. У них не получилось. Раз жмакова под раздачу не попала. Значит, решили все свои поганые выходки с масловой, со всеми этими дебильными сообщениями и всем остальным вывалить на меня. Но здесь тоже немножечко обожглись. Естественно, что я таких вещей не прощаю. Наперед прям, прям это самое всем говорю. Если вы решите что-то сделать за моей спиной от моего имени, то будет так же. Естественно, что Наташа, Роза и смех смеха реально между собой общались. Общались они больше года. Доказательство, Доказательство прямое. Когда у Смехушки вышел ролик про меня, что я типа Маслова, а я сделала опровержение, Смехушка просто-напросто заткнулась. И ни одного слова, ни о Молчановой, ни о Сафруновой, она не произнесла. Я все задумалась. Почему? Почему это происходит? Но вывалена информация про смехушку в интернет. Кто видел, тот понимает, о чем я говорю. Теперь и смехушка понимает, о чем я просила ее рассказать. Но она сделала это самое, шаг назад. Ну, сделала и сделала, живи как хочешь. Тебя молчанова держат на коротком поводке, пускай держит дальше. Мне тебя не жалко. Как не жалко и Розу. Розонька, ты вроде плакала, когда тебе разоблачитель позвонил. Ты тут и на скрины кидала и все остальное. Так вот, Розонька, разобле... разоблачитель и Наташа, это просто-напросто одно лицо. У меня есть этому доказательство. Если сейчас кто-то решит меня кидать тапкой, не стоит этого делать. Ваши тапки полетят вам обратно. Подумайте, прежде чем читать. Или писать что-то мне плохое и гадкое. Те комментарии, которые написаны зачем ты копаешься, так я не из тех людей, кто мое имя будет полоскать в интернете. Если, Розочка, ты с Наташей договорилась о том, чтобы Альпийской вы скинули информацию, и чтобы все отстали от Наташи и от Лены, а кто в курсе событий, тот знает, кто был в группе, Разоблачителя тот знает. Кто следит за этой информацией целый год, тот знает. И моим словам также есть доказательства. Доказательства Наташи. Розонька, ты не отвертишься. То, что эта группа была Наташей, то, что Наташа это одно лицо с разоблачителем, то, что вместо разоблачителя насадила своего мужа и читала за него текст. Читала за него текст, обрабатывая в программе. Наташ, я это тоже все раскопала. Ты можешь все удалить, ты можешь удалить канал разоблачителя. Все можешь удалить. Но ведь у кого-то сохранились его видео. Они останутся, а ты останешься без тех денег, на которые ты рассчитываешь, которые капают с этого канала. Так что как-то так. Теперь... Да уйдешь ты или нет, пакостник. Теперь перейдем к тому, виноватого ли жареного в развале группы. Роза... Ты же дала только часть, ты дала только часть того аудиосообщения, которое было. Но ты не дала ту часть, где жареного выводят из себя, чтобы она разговаривала таким темом. На это тоже у меня есть доказательства. То, что вы... Да, мы создали свою группу. И то, что она у вас сейчас разваливается. И она развалится. И то, что народ вас там будет клевать и заклевать. Ну, может, останутся кто-то. Фанатиков в этой жизни хватает. Может, и останутся кто-то. Так вот, Светланка... В развали вашей группы никаким образом не все что вы натворили вы натворили собственными руками то что вы там изобрели себе тридцать аккаунта то что вы гадили людям тоже у меня это доказательство есть не надо ни на кого валить вину. То, что это самое. эта группа была сделана умышленно, чтобы утопить людей, у кого каналы побольше. Наташа, эти люди заинтересованы. И в этом видео. И заинтересованы в том, кто хозяева группы. Но ты же сама... Увереннее, не ты сама. Твоя подруга прекрасно говорит, что вы были модераторами группы. И опять же, у меня этому есть доказательство. Я никогда не снимаю видео, чтобы у меня в рукаве не было чего-то. Я не буду этого делать. Наташа, ты разоблачала людей, но дело в том, что в восемнадцатом году видео у тебя выложено 25 января, если я не, не ошибаюсь. Потому что, Извини меня, дорогая, я тут бегаю в курятнике, вот своих домочадцев кормлю, и у меня нет под руками ни ноутбука, ни чего-то другого. Ты выкладываешь видео про Бровченко, про семью в селе. И ты говоришь, что там молодой человек покупает ребенку велосипед, что можно экономить. Но чуть позже выходит у тебя видео, что ты на 12 тысяч покупаешь для похудения себе, но в то же время ты говоришь что ты экономишь на все, что вам нужно строить дом. Наташ, можно ребенка отказать? Вот себе отказать можно, а ребенка отказать нельзя. Затем ты выпускаешь видео о сборе для Оксаны Еременко. Но, видимо, сбор у тебя этот не зашел. Тебя не поддержали, у тебя не получилось так как у всех остальных эти сборы проходят. И естественно, что, как ты говоришь, я человек не злобный, но ты реально затаила злобу. Затаила злобу и все те, у кого был сбор, у Липатовой, у Коптевой, у Мороз, у Булат, у них же проходят сборы. Им нравится собирать. Я могу это говорить. Ну что у меня нет ни одной карточки. Я строюсь своей семьей. И, Наташ, я никому сборы не делаю. Понимаешь? Тихоря и за спиной, даже когда человек не знает. А это ты говоришь в своем видео. Ты их можешь удалить, но у меня эти видео скачаны. Заводя все эти скандалы, водя людей по Интернету, водя людей по Интернету, у меня вот один единственный вопрос. Вот что вы преследовали? Что из этого вы? Что люди переругаются. Ну да, переругались они. Один клан на другой пошел. Там между собой переругались, тут между собой переругались. Ты понимаешь, что эти люди помирятся, а тебя всю жизнь будут ненавидеть. Вот просто реально тебя будут ненавидеть, будут плеваться от тебя. Как Роза своего канала сказала, если бы я знала, что это ты, и что глоксини от тебя, я бы никогда их в жизни не взяла. Веришь, Ника? Я сидела и смеялась. И то, что Роза отказывается, что она с тобой общалась, что она общается с тобой только полгода. Наташенька, вы не полгода общаетесь, вы общаетесь больше. И Роза прекрасно об этом знает. В следующем видео я выставлю голосовые, где ты прекрасно говоришь что ты розу просила, чтобы альпийская вас не трогала. Альпийская, ты тоже думай, куда ты влезла. Хотя я тебя разблокировала на своем канале, ты меньше зло, чем вот это вот чудо. И где бы я его сейчас не смотрела, что последователи остались. Разоблачители. Роза, Саша, я не знаю, кто это Саша, я не смотрела ее видео, но мне становится смешно. Наташа, ты скажи людям, что ты создала эту группу, Наташа, ты скажи людям, что ты создала этот канал. Но я-то смогу доказать. У меня есть доказательство, что Глеб и ты, Наташа, одно и то же лицо. Что есть ваши голосовые, что вы хозяева этой группы ВКонтакте. Ты понимаешь, с тобой... не с тобой, не с твоей подругой, понимаешь, люди вообще не хотят общаться, не иметь ничего общего. Просто не иметь ничего общего. И рассуждать о каких-то вещах. А боги кто-то чего-то взял, кто-то чего-то это самое. Наташа, у тебя 33 канала. У тебя канал Разоблачитель. У тебя группа ВКонтакте. У тебя две группы в Одноклассниках. У тебя группа матери в Одноклассниках. У тебя группа на Фейсбуке. У тебя сайт. Это уже 7 штук. У тебя свой канал на Ютубе. Это 8. И это все нужно обслужить. Реально обслужить. Но я понимаю, у тебя сайт у тебя закрыт. Ты не проплатила домен. Не хватило, у тебя денег пятьсот. Пошла на YouTube, чтобы заработать, заработать легким путем, поливая людей грязью. Не тогда поливалась? Я ушла из вашей группы. Я вас и видеть не хочу. Я ушла и хлопнула. Я видеть не хочу. Нет, вы меня достали. Вам захотелось черного пиара. Получили свой черный пиар. Радуйтесь. Как ты мне говорила, давай я тебя прорекламирую. Не надо мне твоей рекламы. Я тебе тогда написала. Меня никто не будет рекламировать. Никто и никогда. Потому что я никогда и никому не хочу быть ни к обязана. Ну и напоследок. Из всего, из того, что произошло в этой группе, у меня есть только одни, один, наверное, позитивный момент что я познакомилась с Мариной и со Светланкой. Светланка прекрасный человечек. Занимается хозяйством, нет у нее канала, поэтому мы с ней общаемся по телефону. И сколько бы мы с ней разговаривали, человек трезвый, адекватный, позитивный. А чтобы вывести ее, реально надо постараться. Вот так, да? Брой лиренок? А, бролеренок? Понимаете? Внимательно слушаю, да? Внимательно слушаете. Наелись? Наелись. Господи, зобик-то какой у тебя. Так что вот так вот. Быстрее всего, что в понедельник или во вторник у меня выйдет еще одно видео. Где будет подтверждение моим словам, голосовые, которые не опровергнуть, не выкинуть, не вырезать. Ну а теперь всего хорошего всем. Буду ждать комментариев, буду ждать рассуждений. Да, он петухи тоже подтверждает. А сейчас пошла дальше по своим делам. Ну и всего хорошего.